Привет всем, меня зовут Сергей и я сегодня хочу вам рассказать а, о таких вещах как м, полезные софты и расположение а, иерархии папок. М -м. Вы, наверное, сами знаете, как бывает трудно работать а, с множеством файлами, например, когда вы работаете над большим проектом и файлы у вас там где угодно валяются и их потом трудно найти. Вот, и я сегодня расскажу как этого избежать, чтобы, например, через несколько, некоторое время, например, через год, чтобы вы легко потом находили файлы и быстро поняли, что где находится. И для начала я вам расскажу о такой о полезной программе, как Total Commander. Наверное, вы уже пользовались ею и уже ну, как бы пользуетесь и весьма успешно, но... Я хотел бы для нович для новичков показать его преимущество, чем просто вот так открывать, там кликать, так находить свои рабочие файлы. Вот я установил себе Total Commander 8.5.2a. А, но рекомендую не, не эту а, версию установить, потому что а, она какая-то более наворочная, что ли, и постоянно что-то тормозит. Мне что-то не очень нравится, короче. Надо было мне поставить. Ну, наверное, поставлю потом а, 8.01. Вот такая версия была у меня дома. Вот. Так, а, устанавливается она очень просто, и там особо каких-то. Каких-то. Креков не надо, она может даже и вот так, как демо-версия, работать, а, сколько угодно, вот. Вот, но можете потом купить, если вам программа понравилась, поддержать разработчика и все такое. Просто тут надо нажать цифру, которую указывает, если хотите продолжить работу. Вот. Так, а, когда вы установили программу Total Commander, надо сначала настроить настройки как вот такие так, конфигурации. Настройка. вот Поставьте галочку, как у меня показано, например, если у вас есть различия. Обычно бывает, что тут отключено. Вот. Дальше содержимое панелей. Показывать скрытые файлы. Ну, я показываю иногда какие-то. Например, Вирусы там, или что-нибудь такое бывает Лежит, стоит, скрывается я его просто через Total команда Беру и удаляю, например а, Можете показать системные файлы а, Но этого можно не делать В принципе, они просто будут вам мешать Так, а, показывать также корневой каталог Нет а, а, Сортировать каталог Когда я установил, было так то есть а, сортировка каталогов. То есть папки будут сортироваться. Вот. Так. Почему не, не сортируется? Непонятно. Сейчас. Дерево. Так. Сортировка. Каталога. Всегда по имени. Тут надо поставить всегда по имени, потому что папки, они всегда у вас а, будут наверху так. То есть. А, чтобы не потеряться там где же эта папка была а просто чтоб сразу папки всегда наверху и они всегда по имени вот. так, содержимое всегда по имени вот а здесь особо никаких таких вот шрифты можете поменять на, на какой-либо шрифт и так далее так например я покажу X какой-нибудь обеликс поставлю применить вот. да. не очень красиво но давайте вернем применить так размер слишком большой давайте десятку поставим применить окей хорошо шрифт а, основного окна наверное вот эти шрифты меняет диалоговых окон, как когда вот вот эти окна появляются, вот, э, когда, например, вот, когда переименовываете или копируете вот, на шрифты вот этих окон, наверное, скорее всего, а, мы этого не будем делать, а идем дальше. Цвета. Вот цвета нужно здесь немножко остановиться. Тут можно поменять цвета каких-то файлов именно каких-то файлов например jpeg если вы в основном работаете там с фотографиями там на то какой-то формат вы можете взять и например э сделать другого цвета например чтобы э быстрее находить а, давайте посмотрим как это делается а, текст это основной текст вот этот э например красный делаем применить вот видите красный все давайте вернем а, фон, ну, вот эти фоны, я немножко их отличил, вот, а, чтобы было чуть-чуть полосатую, да, а не как один, там, слой. А, чтобы видеть, вот, а, когда создавалось, вот эти, а, их атрибуты, короче, всякие. А, выделение, все такое. Так, а, еще вот здесь можно, а, на, здесь мы потом еще раз остановимся. Так, идем дальше. Табуляции не трогаем ничего, вкладки папок тоже пока ничего не трогаем. Языки можете поставить какой-либо другой язык, а, можете скачать и так далее. А, русский у меня стоит а, основная, основные операции. А, нет, вот это не рекомендую этого использовать. Так. А, обычно при установке бывает, что вот так стоит. А, то есть. Вы не можете не сможете нажать правой кнопкой мыши, то есть вызвать с, с вот это окно. Потому что на правой кнопку стоит выделение бывает. Когда устанавливаете первый раз. Давайте поменяем это. Вот надо сюда ставить. Основные операции левой кнопкой мыши. Вот. Тогда все нормально будет. Выделять только файлы. Да, только файлы, файлы и каталоги. Ну, вот здесь, да только файлы здесь вот. а, ну, я покажу эту функцию правка просмотр операции с файлами нет ничего не трогаем ничего не трогаем ничего не трогаем эскизы нет пока ничего не трогаем так вот это тоже разное вот здесь разное а, тут настраиваются горячие клавиши разных функций да мы здесь тоже остановимся вот а, давайте нажмем окей OK. И хочу показать горячий клавиш самых необходимых функций, которые я использую в Total Commander. Например, Ctrl T, новая вкладка. Вот, вот они, новые вкладки. То есть папки открытые. Вы можете закрывать их а, два, а, два раза, нажав на них. Либо правой кнопкой мыши а, Нет, закрыть вкладку. То есть Ctrl V, да? Ctrl V. А, или открыть, то есть сюда можете нажать два раза, появляется копия этой папки, то есть а, выделенной папки. Вот, в конце. Так, а, горячая клавиша, чтобы открыть новую вкладку Ctrl-T. Ctrl-T, я сюда написал, вот. А, вот, Так, дальше идем. А, активация прос просм просмотра эскизов. Ctrl-A, Ctrl-Q, ну, no, Ctrl-Q по умолчанию вроде не стоит на, на активации просмотров. Давайте uh, по умолчанию стоит Ctrl-Shift F1. Да, я просто поменял горячую клавишу. Так, давайте быстренько вот, это, вот эти функции горячие клавиши, которые нужно настроить. Давайте настроим. Я укажу просто, которые какие нужно настроить. Копировать. Угу, угу. А и вроде все, вот эти три основные команды, которые надо настроить. Так, давайте настроим так. x. Вот, конфигурации, настройка а, разная. А, Первая это control. Нажимаем галочку, здесь ставим. А, и q. Находим Q. Q. Окей. Okay. А, тут находим команду. А, активация просмотра эскизов вот вы можете написать тут а, поиск сделать активация а, эскиз, эскиз вот активация просмотра эскизов, окей нажимайте а, обязательно надо нажать на вот эту вот зеленую галочку тогда применяется горячая клавиша на эту функцию все нажимаем ok так а, давайте еще остальные сделаем которые а, trl Alt C. Так, находим C. Вот и находим функцию, например, как называется Копировать путь к файлу? Копировать буфер имена с путями, да? Вот, вот эту в команду находим, то есть копировать, копировать. Тут их много на самом деле, поэтому не надо тут ошибаться. Вот и копировать буфер имена с путями. Вот и именно с путями надо. А вот ОК. Okay, okay. ага. Нажимаете ОК okay, и тут зеленую галочку. Так, следующая команда копировать название файлов. Uh, Ctrl-Shift, я использую C тоже. И копировать, uh, uh, копировать буфер, имена файлов, не с путями, а имена файлов в буфер просто. Uh, нажимаем галочку и все. ОК. Okay. Uh, как это работает? Давайте посмотрим. Нажимаем... Uh, Ctrl-Q. Вот. Показываются вот такие эскизы. Ctrl-Q. Обратно. Тогда возвращается а, к просто файлам. Иконочкам. Вот. А, чтобы... Так. так. Что я хотел? А! А можно, кстати, вот так вот подвинуть, чтобы... Как его? Вот так иногда бывает что вот так стоят и размеры с расширениями как бы смешивается и это неудобно бывает и можно вот так немножко сдвинуть вот а следующее о чем я хотел бы поговорить это функция а, подождите-ка я не сказал остальных а, вот, control alt-c копировать Путь... А, вот, CTRL-ALT-C. Давайте выбираем... Ну, один файл, например, вот этот. Например, я хочу работать именно с этим файлом. Решил, да? И я копирую. То есть, CTRL-ALT-C. Открываю Photoshop. А, и откр ну, открываю... И я не буду искать, там, заходить в мой компьютер, находить а, ту папку и так далее. Я просто сюда ставлю и нажимаю CTRL-V. И все, наж нажимаю открыть. Все. Вот, сразу открывается. Вот такими функциями как бы нужно владеть. Потому что это ускоряет вашу работу. Вот. И Ctrl-Shift-C копировать именно название файлов. да вот. Например, вы, вы можете выбрать несколько файлов, например, которые вы хотите. А, я хочу, ну, ну, например, там несколько разных файлов, например. вот И выделяете все, например, или несколько. Нажимаете вот CTRL-SHIFT-C, Ctrl открываем новый текстовый редактор и ставим сюда CTRL-V. Вот, ставится. Это очень бывает нужно, когда вы хотите скопировать название а, многих файлов, которые у вас есть, и ну, куда-то хотите скопировать, например, а, форм или куда-нибудь еще. Вот. Ага, следующее. CTRL-M, групповое, групповое переименование файлов. Uh, вот, например, у меня есть много-много-много uh, файлов. Uh, я, я хочу их переименовать всех, да, или несколько вот именно вот эти, да. Uh, я нажимаю Ctrl M, вот, вот, эта функция Ctrl M или вот здесь вот uh, выделение uh, uh, где это было. Вот групповое переименование, да, uh, Ctrl M вот так давайте я быстро расскажу а n это просто старое вот показывает и новое как будет так можно переименовать вот так вот а а а а а а типа файл вот так файл и можете поставить счетчик 1 2 3 пошло поехало вы можете также сделать чтобы цифр было два вот, 0,1 там и так далее, или 3 вообще, если у вас очень много, например, кадров рендеринга там и так далее больше тысяч там, то можете больше сделать, например, 4 и так далее вот. шаг можете увеличить например, начать с двух, там и так далее и каждый два шага ну типа такого окей, а также можно сделать диапазон, то есть а, имя, ой, имя диапазон то есть надо удалить вот это и диапазон сделать. То есть диапазон это э, указываете э, откуда до оставить название типа в имени. Вот, например, я не хочу тайл, да, я хочу просто лп и цифры просто. Нажимаю вот ОК OK, и вот все. Если я нажму «Выполнить», файлы вот так и будет называться. Вот, все. Вы также можете упорядочить по-другому. По вот. Вот. Ну, как бы, подать и так далее по местоположению. Ну, по местоположению получается. А по размеру и подать. Окей. А счетчик также можете поставить вот так. Новый счетчик. Так. И цифра 2. Вот так. И можно нажать на Выполнить и все. Нажимаем ОК. И вот файлы переименовались. Вот. Ф вот а, такие вот а, есть хорошие функции в Total Commander. Дальше идем. А, выделение по имени. Так, выделение по имени. Так, мы переименовали. И есть такая функция еще. А, выделить только по каким-то символам в названии. Например, а, делаем так. Я хочу выделить файлы а, только с номерацией, а, то есть с символами нижняя черточка и один, да, например. А, нажимаем, нажимаем, нам вот, плюс, то есть циферблате справа плюс здесь появляется окно, а, вот, точку убираем а, и нажимаем вот так. То есть вот эти звездочки, и они нужны. То есть, в, то есть любое, любой символ, который будет стоять, неважно. Главное, чтобы вот этот знак был, и сзади любое расширение. Ну, или символы любые. Нажимаем ОК, OK, и вот выделяем. Да? А, вот. Вот так же можно сделать. Так, еще раз делаем. И тут сохраняется истории, ваших а, настроек для выделения. А, нажимаем ОК. Еще раз и посмотрим новую функцию как исключение из выделения. Например, я хочу избавиться от выделения, например, а, так, вот LP, а, LP2, да, например. Нажимаем минус циферблате справа. Вот. Минус. Появляется окно. А, lp ЛП и 2. И вот так делаем. Нет, нет, неправильно я сделал. Подождите-ка. Так, давайте плюс и минус. Внятие выделение. Э, L, LP2. LP2 или... А, да. Нажимаем. Окей. Вот, все. Выделение, э, выделение снято э, с этих с этих файлов, в котором было это, это значение, вот LP2. Окей, okay, понятно, да? Uh, идем, идемте дальше. Uh, uh, вот, это очень полезная функция Показать Показать все файлы в папке. Так, то есть, uh, например, у меня есть uh, Вот, uh, папка uh, uh, Папка с вещами для photoshop да? я хочу показать все файлы которые находятся э, внутри вот этой папки и в под папках нажимаю control b ну, можно любое куда угодно нажать просто нажать control b показывать все файлы внутри всех под папок и так далее вы можете нажать на любой из них да выделить например вот так а именно я этот файл хочу посмотреть например вот так эскиз открыли а вот этот файл я хочу а, взять где он находится понять да например и еще раз нажать Ctrl b все а, показ показ а, всех под папок отключается вы быстро перемещаетесь а, в ту под папку где в где лежит а, данный файл вот хорошо надеюсь понятно а, идемте дальше функция поиска так поднимаемся наверх например вот здесь медиа а например а, нет давайте вот здесь угу. например я хочу сделать поиск alt control а, это нет просто control f7 а, я хочу найти, например, а, а, файлы только например звездочка только fbx. fbx да? Так, и нажимаем начать поиск. Вот. Поиск пошел. Вот. И нашло. А, найдено 56 файлов и каталогов 0. То есть а, таких каталогов нет. Поэтому. Так, увеличиваем. Можете нажать перейти к э, файлы на панель. Вот. Показывает все файлы с путями. Вы можете скопировать. Э, полностью даже можете скопировать. Или даже вот выделить вот так вот. И нажать на Ctrl-Shift-C и вот так поставить. А, нет, не Ctrl-Shift-C, а Ctrl-Alt-C. Вот копирует а, файлы с путями. Вот так, вот вы можете потом как-то быстро скопировать и отправить кому-либо, да? А не копируя там вручную и так далее. Так, а, дальше, чтобы вернуться назад, либо не верну, а, нажимаете Backspace. Вот а, быстрый доступ к папкам, хотел бы рассказать. А, есть такая функция а, CtrlD, она по умолчанию. КТРЛД uh, uh, обычно тут ничего нет. Я просто быстро uh, сам себе сделал uh, быстрые папки, uh, которые я часто захожу. Это Desktop, downloads и preview в Max например. Вот, вот я ну, типа быстрее находить вот этот файл и обрабатывать его, например, в авторе. Вот, вы тоже также можете сделать. Для этого нужно uh, uh, зайти в любую папку которую вы хотите например а, например давайте я вот этот докс хочу сделать чтобы она была у меня здесь да быстро да. заходить а, для этого открываем папку нажимаем ctrl-d и добавить текущий каталог вот докс а, например докс а, давайте как-то чтобы более понятнее было например а, Например, Nvato, да? OK. Вот теперь, когда я закрыл, а, нажимаем сюда и Ctrl-D, и все, быстро переходит Вот. Вы можете также настроить а, или исключить текущий каталог. М -м настройка здесь. А, вы можете сделать подменю, меню. Например, my uh, folders. Да? Сюда uh, загрузить вот несколько папок. Которые вы хотите, чтобы они не сразу были доступны, а где-то вот здесь. Да? Okay. Вот такие вот настройки. Uh, я хочу удалить. Они, ну, вот так вот. Такой вот uh, расклад не особо не нужен. Вот так вот. Все. Быстрый доступ вам понятен, наверное. Десктоп uh, я часто захожу, поэтому... Десктоп. Вот. Я даже заблокировал... Uh, заблокировал папку вот это, это делается так, заблокировать вкладку. А, а, так, так, идемте дальше. Я хотел бы а, еще таки, таки, о таких возможностях рассказать, что, например, если вы часто используете какие-то либо программки, да, а, чтобы они чтоб здесь не лежали или не находить здесь там и так далее, а, вы можете а, а, поставить быстрый доступ сюда. То есть, как я сделал, например, вот, блокнот есть, ну, Diamond Tools ä, и OBS. -к. И файлы сделал. Я часто загружаю файлы ä, в сервер, поэтому вот, сюда поставил. Вот. Для этого нужно вот так вот сделать. А, заходим в программки, которые вам нужны. Например, я хочу... Вот, давайте я удалю отсюда. Удалить файл сделай, да. sdisk в программ файл с... А um, нет файл зила где он у меня файл зила ты где а ah, вот файл зила FTP клиент да берем экзешник который запускает программу берем и просто бросаем сюда все если хотите удалить удаляете так все больше ничего не надо хорошо это понятно окей okay. Uh, расширение, а вот я хотел бы еще такую uh, Фичу показать в программе uh, для, например, и, если вы хотите как-то выделить какие-то расширения, например, PSD, да, которые отличаются от uh, простых JPEG, нап например, они же как бы там содержат в себе больше информации, там, то есть слои и так далее, и, чтобы не путать uh, с JPEG и так далее, uh, можно делать так конфигурации настройки так где они настройки так что у меня почему не работает так давайте закроем а -а -а, еще раз настройки у меня в другом окне кажется открывается текст так, давайте. Э, настройки. А, я сохраню. <смех> неправильно, извините. Так. Так, настройки разные. А, нет, хотя нет, цве цвета. Вот, вот эта кнопка Определить цвета для типа файлов. Вот, я сделал PSD. Я, например, покажу пример например а для файлов а, Max файл. Да, я часто работаю с max файлами. А, точка, нет для этого надо вот так делать Звездочка.max. макс okay. окей и например темно красный нажимаю окей okay, и окей okay. тут нету макс файлов заходим в папку где есть макс файлы так, где он у меня был вот, а, вот в этом проекте у меня в основном макс файл видите вот макс файлы макс файлы все красные стали вот вот так можно выделить а, какие-то вот определенные файлы а, для удобства работы и для выделения быстрой. Вот, чтобы не путать. Хорошо. На, так, настройки давайте я верну. А, я, конечно, могу. А, так, чтобы изменить цвет, надо нажать вот так же и еще раз нажать ОК. OK. А, я хочу обесветить. чуть-чуть и вот так делать. Okay, okay. Окей, вот окей, Хорошо, нормально. Все, надеюсь, насчет этого понятно. А, э, вроде насчет Total Commander я все объяснил. Надеюсь, всем э, стало понятно, что вот эту программу надо использовать. Она очень полезная и пригодится для ваших работ. А, Надеюсь, урок вам понравился, пишите комментарии, если есть какие-то упущения, э, или вы можете что-то добавить, э, пишите, я всегда буду рад и, и пообщаться просто так даже. Окей, okay, а, я хотел бы, чтобы вы, конечно, подписались и так далее, если не подписались. А, ну все, надеюсь, урок понравился, всем пока.